Оксид графена является токсичным веществом, вызывающим образование тромбов в организме. Оксид графена – это токсичное вещество, вызывающее свертывание крови. Оксид графена вызывает разрушение иммунной системы путем нарушения окислительного баланса по отношению к запасам глутатиона в организме. Если доза оксида графена в организме увеличивается, при любом способе его введения, то это вызывает разрушение иммунной системы и последующий цитокиновый шторм. Оксид графена, накапливающийся в легких, вызывает двухстороннюю пневмонию за счет равномерного распределения в легочно-альвеолярном тракте. Оксид графена вызывает металлический привкус во рту. Вдыхаемый оксид графена вызывает воспаление слизистых оболочек и, как следствие, потерю чувства вкуса и частичную или полную потерю чувства запаха. Оксид графена внутри организма придает организму мощные магнитные свойства. Это объяснение магнитного явления, которое миллиарды людей во всем мире уже испытали после различных способов введения вовнутрь оксида Графена. И это было признано большинством медицинских учреждений на самом высоком уровне в разных странах. Оксид графена является чрезвычайно мощным и сильным веществом в аэрозолях. Как и любой другой материал, оксид графена имеет то, что мы называем электронной полосой поглощения. Это означает определенную частоту, выше которой материал возбуждается и очень быстро окисляется. Токсины быстро распространяются по всему организму тем самым нарушая равновесие в сторону уменьшения наших естественных запасов антиоксиданта глутатиона. Именно эта полоса частот излучается в новой полосе излучения новой беспроводной технологии 5G. Наш организм обладает естественной способностью выводить этот токсикант. У нас есть все доказательства того, что мы здесь заявляем.